если один партнер хочет расстаться, второй партнер против, так как живет материально за счет первого и шантажирует детьми, устраивая истерики, постоянно напоминая о чувствах долга. Есть ли выход в такой ситуации? Огромное спасибо за ответ. Я всегда говорил эти слова, еще раз подскажу вам. Делайте так, чтобы ваша душа была всегда свободной и радостной. В случае, если ваша душа самостоятельно независимо от этого человека, живет саморадостно, то живите даже в, и выбирайте. Э, если у вас есть возможность жить в богатстве или жить в бедности, жить в богатстве, но ну, чтобы душа страдала, или жить в бедности, но ну, чтобы душа была счастливая, выбирайте жить в бедности, в будке какой-нибудь, но не в королевских апартаментах, чтобы душа страдала. Почему? Душевная боль, она самая тяжелая. Выжить, когда душа болит, сложнее, чем когда вокруг все очень плохо. Не стоит бояться, не стоит бояться материальных...